Всем здарова, дорогие друзья, я, наконец ФНАФ, И наконец-то скачал FNAF и наконец-то выпускаю видеоролик. Я уже посмотрел пару видео по новому FNAFчику, но мне кажется, мое прохождение тоже будет вполне ничего. Я знаю начало, но не знаю сюжет и видео, я смотрел только у купленного один видеоролик, когда вот первый самый. А, поэтому будем сейчас играть, у меня уже русский язык, давайте со звуками немного поработаем. Я сделаю немного потише, потише, чтобы у меня не было такого... И закинем, наверное Большие субтитры Чтобы было дальше По общему настройкам Мы сделаем себе русский язык Он тут вроде есть, да Применяем изменения, все, русский язык у нас стоит Графика, дальше я знаю то, что у нас а... Настройка Подожди, а где это? Оф, Дальтоников выключено, а где? Качество изображения Давайте поставим на Высокие, мне кажется, нормально будет Uh, погнали играть. Новая игра. Запускаем. Warning, здесь game is... Почему у меня на английском? <laughs> я вроде русский поставил. Ладно. О, заставочка. Да! To... <laughs> Блин, я не хочу пропускать его. Only... Блин, она такая fazbear. крутая. <laughs> Чёрт. Кстати, игру продавали за 3К, но она скинулась за 700 рублей, поэтому кто хотел, мог приобрести ее за 3К, а на день уже за 700 рублей, поэтому... Только говорю, в первый день то обважались жестко чуваки А вот музыка очень прикольная Новые персонажи, их имена я не знаю Поэтому если кто в сюжете в этой всей фигне Можете пояснить Я только единственное, что знаю, то что а, Security Bridge это получается продолжение а, Ну как продолжение Непосредственный сюжет а, С FNAF VR, Потому что здесь Ванесса а это персонаж, по-моему, с FNAF Девушка, которая тоже была бета-тестером Игр Блин, все персонажи, четыре персонажа, крокодил, какая-то еще девушка, Чика и Фреддик. А, жалко, что нет Бонни и Фокси, да и сами персонажи уже... Хотя, может, это место Фокси, да, вот место Фокси, отлично, это место Фокси. Тогда у нас, получается, отсутствует Бонни, и добавлено персонажей, как... Где у нас Марионетка? Или у нас нет Марионетки? У нас нет марионетка? Ладно, давайте пропустим. Потому что, да, Чика... Фредди Фазбур, отлично. Все, пропускаем? Какая-то. Что с Патрикой? 2%? Уже пора уступать, меня возьму никакой не справлюсь. Цикл зарядки и Правильно? хорошо. Может отнуться? Грегори? Ты сказал? Это я, я здесь внизу. где он. Я за Фредди буду, типа, играть? Я тебя не вижу. Ладно, слушай, пока ты не спал, я отправлю у тебя на, забр... на животе. <laughs> Что? Я у тебя на животе и забрался на ды... лёг на животе. Это место предназначения для прозрачных топтов и бильяд. Это не место для игр. По факту. Так, блин, как влагает. Выйти из ради хорошо. Вот ты где? А у меня сейчас не убьет... А, нет. Так, хорошо. Сканирование зашло. Кстати, профиль для 8 я не знаком. Все, у меня не тормози даже. Я не понял, ютуберы, которые ругались на это все. Все нормально. Я Грегори. Он спросил, кто я, я говорю, я Грегори. Грегори, я сообщил об этом плану, Саша, по приключению. А, ну я слишком спешу. Подключиться к Ему не удалось подключиться к сети. Понятно. Но я как понял, Фредди будет наш друг. Это она отключила тебя. Она не позволит тебе выбрать помощь, пока не найдет меня. Черт. Кто? Кто ищет тебя? Твоя мама? Я слышу шаги. Погнали к стеклу. Эта степень безопасности, она может помочь. No, no. Она же на меня кстати, абсолютно... вы. Ладно, я... А, я не доверяю, я не знаю, кто она, она пытается поймать меня. И вообще, ты можешь говорить не так громко? Хорошо. Возьми это, это сверни часы. Фаст Фредди. А, забрать часы у Фреддика. Блин, вот эта вот концепция очень прикольная, именно со шкатулками. Берем часики. Отлично. Часы. Что это было? Я правильно тебе зафированное сообщение? Открываем часы Фредди. Фредди говорит, это я Фредди, и я провожу тебя до главного выхода. Однако я не могу выйти из этой комнаты, и у тебя все должно получиться на стенить кнопку, которая открывает дверь в подобку. Сейчас я активирую ее у Так. Подожди. А, вот. Отлично. Типа сюда. Отлично, Григорий Бремонт. Можно помещение есть открытая шахта Те вентиляции. Тебе нужно пустить через вентиляцию и выпустить меня снаружи. Хорошо. А это что? А Что это такое? Вот это что это такое? Ладно. Так, где вентиляция? А, вот, сохранение, отлично. Эта инструкция у нас пока вылезает. Я, насколько понял, это пока обучение. То есть меня пока никто не должен пугать, по идее. А, да, сохраняем. Во, во, вижу, коробочки. Раз... 2. Я могу пропускать кучу пасхалок, поэтому, если вы что-то знаете, пишите об этом в комментариях И будем проходить уже тогда потом полностью Так, залезаем вентиляцию Я могу шифти... А, нет, я... Да, я могу шифтить вентиляцию Сегодня великолепно... А, у меня не бесконечный шифт Спасибо, твои волосы прекрасны, твои волосы прекрасен. Все смотрели на тебя, все любят тебя, они хотят быть тобой, ты лучшая, спасибо Я лучшая, я лучший, Вот это вот ко мне такую Я просто считаю себя полным дурачком мягко говоря. У меня есть фонарик. У меня нет фонарика. Подожди, почему? Почему у меня нет фонарика? Так, а у меня есть задание какое-то. А, выпустить вроде из комнаты и найти кнопку. Кнопку я уже нашел. Так, хорошо, идем дальше. А вот эти вот звуки, то что я ползу вентиляция, они вообще никого не смечали, Типа все нормально. Ну ладно. Так, тут что у нас? Неважно. Ползем. Почему красный цвет мне не нравится? Вот эти быстрее уберемся. О, гитара. Это Бонни? Это будет сейчас Бонни? Так. Где что? А, вот. О! А, нет, это чик на гитаре нифига она дает. Я думал, только Бонни на гитаре может играть. Ладно. Нифига она. Крутая. Но я, насколько знаю, то, что у нас добрый только Фрейзи, поэтому задержусь рядом с ней я не буду. Прыгем сюда. Интерком. Лейтинг жертвенок. Благодарим за внимание, надеемся, что вам понравилось наше шоу. Фредди группы довольно сильно устали, но они вернутся на следующей неделе после нескольких днями по нервному техослужению. Ждем вам перед нашим зданием, где получится получите свинерные очки купон за бесплатный стакан надо, где вы подпишите юридический документ, а сможете еще на цены соответствовать со всем происхождением... Что, за все происшествия с вами в ходе визита Живем, Я бы такое не подписывал. Честно говоря, это фигня какая-то. Так, увидимся снова. О, роботы. Прикольный робот. Так, почему у меня нет фонарика? Где я могу получить фонарик? Я же прийти идее должен играть с фонариком. Блин, ну здание прикольное. Вот это то, что я ждал от Навчика. Ну, по крайней мере, мне не хватало самой свободы. Я насколько вижу то, что помещений здесь достаточно много. Десятый уровень пропуска. Ну я, типа, понимаешь, что такое пропуск. Я единственное не понимаю, как получить десятый уровень. Но ладно, без разницы. Вот. О, вот тут наш Фредди стоит. Вот он, отлично. Я смотрю, окупленного, он около... О, сумочка. Че в сумочке? Надо сумочки искать, надо брать их. Так, что я искал? А, сообщение, я понял. Сообщение прочитаем тогда потом. Сцена. О, прикольно. Так, тут у нас что? Давайте пробежимся. Бесплатный пас получается, насколько я понимаю, тут. А тут у нас должны быть какие-нибудь подарочки, наверное. Есть подарочки? Есть у меня подарочки. Здесь хоть что-нибудь для меня, ладно. Тут темно и страшно. А, вот. Но бег у нас не бесконечный. Это, с одной стороны, плохо, с другой стороны, хорошо, потому что это больше реальности, если можно так высказаться. Берем билетик. Отлично. Все. Билет мы с вами получили. Освободить Фредди. Ты молодец, теперь выпусти меня, пожалуйста. Хорошо. Идем тебя выпускать. Ух, ух-ух. Открыли. Так, держайтесь, да. Я знаю, что у тебя... А, все получится. Я знаю, как можно вылечить отсюда забираться. Поиск в мои груди. Если кто-то читал книги, то все, наверное, знают, что там аппарат, по-моему, был в обычном фотографии для переработки детей. В следующий время надо торопиться. Если не заметят, то отведут назад в мою комнату. Вы придуете к вам Это самый безопасный путь. Ладно. Ну, вы что на репотных денег? Чуть-чуть, например, сдаю его сосиску, по факту. Он огромный. Я маленький ребенок, а он огромный робот. Если меня раздавят, мне будет больно. Наверное, я умру. Мне не будет больно. Но это не важно. Так, идем. А, новое задание. Выбраться из главного офиса. Добраться до главного файе пиццеплекса. А, ну вот, это у нас робот, поэтому сюда, скорее всего, идти. Ну и это двери есть, насколько я понимаю, открыты для нас. Немного подтормаживают, но в целом я ничего не трогаю, поэтому вроде все нормально. А не подтормаживают. И, малыш, ты скажи что-нибудь. Что? Они, она внизу. Не волнуйся, грядури, даже если ты сам будешь в безопасности со мной, потому что в месте. Однако нам все равно не стоит подать сильно глаза, если мы отравим мою комнату, мы не успеем до полуночи. А я знаю, что происходит в полуночи. Происходит всякий бред. Всегда кто-то хочет меня убить в полуночи. Это грустно. Ну ладно, вроде средне нам не должно ничего быть. Так. Куда? Я чувствую, что ты сломан. в плане. Я в порядке. Ну да. Нет, я чувствую, что ты пункт медицинской помощи. Смыска. <соединяя> Когда? Это не времени, я в порядке. Когда он бежит? Я не трогаю ничего. Это он сам. А, войти в медпункт. Хорошо. Что у нас там? Так тот -то топает. Тут у нас ничего. Спрятаться. Не <соединя> давайте спрячемся. что А, вот. А, это насколько понимаю. Нас просто хотят научиться <связать> спрятаться от неё. <связать> а, это, с одной стороны, хорошо, но с другой стороны, эти правства не вклинились никак в сюжет. Я не знаю, как кто-то оказался. Но сегодня я помню, чего пополнить. Отличу сполнить. Твой сбой, и ты сразу шоу. Теперь специального отдела... А, теперь специалисты отдела за и службы ограничивают ограничили тебя по этой деталью. что это мера предостроенности. И еще одна проблема. Я не дочитаю, Ладно, слушай, закрыть, осталось 15 минут, тут за кулисы какой-то мальчишка, если увидеть что-нибудь. Немедленно сообщи мне, чтобы я уведомлю остальных Взрочи в свою комнату. Хорошо. А, блин, какая злая и миленькая. Блин, прикольная текстура. Выходим. А я говорил, она хочет меня поймать. Я ничего. Не сказал ты в безопасности. Пойдем дальше. Ладно, залезай в него. Хорошо. Мне дадут сейчас на месте управления моим большим другом. Все, пойдемте. Ну, вроде, внутри него я в безопасности, по идее. Где мы? Мы сейчас находимся под пицца-флексом. Это технический коридор и соединяет все трекционы между собой. Круто. Можем пойти куда угодно. Кольф Молни, Гондро, Кси, от Открытые, Лебаттл, Соколик, и ты зашел уровне доступа. Мы здесь находимся Однако, твоя ситуация особенная. О, роботы какие-то. Ладно, так. Хорошо. Мы идем. Ну, мы поднимаемся куда -то. Ну, здесь есть, если пусть там все остальное препряжено. Низкий заряд. А что я буду делать? Я ж его никак не заряжу. Нет, даже батареи никакой. Так, ладно. Я понял, он да? То есть. У Фредди закончишь энергию, он может. Он не может помогать мне до следующего. Меня уже сажается, куда зарядки был завершён, когда я нашел тебя. Дальше тебе придется идти без меня, я сижу с тобой через часы фаз. Я чувствую то, что я попаду в неприятности. Но ладно. Хорошо. Что это Это он пробежал, я испугался, я думал, меня сейчас убьют. Так, ты просто главного фая пицца. Это есть найти фае. Что такое фае? Сохраняемся. Сохраняться это важно, потому что в такой игре, если я не сохранюсь, это будет плохо. Сохраняемся. Отлично. Так, ну мне похоже сюда. Так. Мне что-то не нравится, что все звуки. <связывается> чика! Может, даже мне а, Для того, чтобы сбивать привет, я только готов не подать себе глаза. А, нажмите Е для того, чтобы сбивать привет и не подать себе глаза, я понял. Хорошо, я вижу банки, я вижу банки, я вижу чика. Давай. Отлично, идем тихо, осторожно. Хорошо, инструкция, я понял. Синий, если все нормально, а желтый, если нас замечают. Красный. Это будет закрыто для посетителей. Хорошо. Проходим тихо, все. Мне кажется, можно идти. Да, мы зашли куда-то уже. Я шифт для бега. У меня сейчас убегать придется. Mm -hmm. Я надеюсь, что нет. Я не хотелось бы сейчас убегать. Нет кого. Так, а тут что у нас? Что за комната? Так, ладно. Так, идем. Что это? Дверь какая-то. А, это я могу сюда. Что у нас тут находится? Это по идее ничего. Ну, ладно. Идем. Так, а это что? О, сохранение. О, я в трейлере видел этот момент. Я в трейлере видел этот момент. Сейчас у нас будет э, крокодил. Или кто? Я не знаю, кто будет сейчас. Вот ты где. Я смотрел у виндячика, что если идти медленно, то он будет тоже идти медленно. Нет, подожди. Главное не останавливаться. Чика, подожди. Бежим. Осторожно идем медленно, медленно, медленно чтобы они тоже не бежали. Я понял, они типа ориентируются на то, что типа как я иду. лаги? Тупо прогрузка кадров была сейчас. Что за бред? Так, пойдем не спеши. Все закрылось! Отлично, Грегори, ты нашла комнату охраны. Там больше относительной безопасности. Двери сконструирован таким образом, что ты можешь защитить, как так. Они будут закрыты, они будут... Достаточно электропитание. Я понял. Вот это вот часть обычного штрафа. Хорошо. Фредди, у нас процентов всего осталось. Они пытаются выбить дверь, как мне отсюда выбраться? <говорит> да, мне тоже интересно. Так. Ты можешь активировать каковую систему безопасности, а каким или не образом... Интерфрейс, подожди, я сейчас включу вот так. Смотрите, камеру в То есть, к фасу идем где камеру на часах. Я вижу. Квадрат на, на миникарте. Где миникарта? А, вот. А, это датчик камеры. Вы должны видеть красные датчики. Вот. Приключайтесь между камеры, чтобы найти безопасный путь. и охраны. Главное, фойе. А, так. Здесь у нас получается. Раз. Вот здесь безопасно, вроде бы. Так, я нахожусь тут. Тут Чика находится. Отлично. Давайте сохранимся. Да, сохраняемся. Так, ладно, продолжим в следующей серии. Всем спасибо за просмотр.